15 минут я развел лачок лачиться буду с оголушки. Просто сейчас нет другого ствола, но ствол хороший. В принципе, я так глянул по расходу материала, если его чуть придушить, ну, более-менее вмещаемся в разумные пределы. Что значит, можно, нужно делать дальше. Если есть какие-либо, ну, что-либо видим там, пылинки, соринки, протираемся липкой салфеткой. Я липкой салфеткой протрусь только там, где у меня переход потому что опыл у базы сольвентной присутствует все равно ну, чуть-чуть красненькая. Не критично. а саму поверхность. Ну, смысл ее тереть, она чистая, ничего на ней не лежит. Далее, лачаться буду в полтора слоя. За полтора слоя этот лак точно набирает 50 микрон, он даже больше набирает там, по тестам. Но заводские характеристики лака по толщине 50-60 микрон, плюс-минус, то есть в этих пределах. Лак тонированный, поэтому мне нужно не выйти из этой толщины очень сильно, потому что будет разница Но ну, на борту ее не будет, но допустим если бы мы красили один элемент, была бы разница, если выйти, допустим, сделать не 60 микро, а 100 навалить с целью подполировать, и еще прикол тонированные лаки полировать нельзя, особенно если вы там что-то наждаком сильно трете, будет проплешины просвечиваться, именно для этого кладется слой еще защитного прозрачного лака навалимся, полтора слоя на стойке Полностью не лезу, то есть к крыше подхожу с запасом, чтобы там пройти чистым лаком. Давление тут 2,2 просит, реально просит. Подачу прикручиваю чисто интуитивно. Итого, что мы видим Отлаченные полностью элементы В принципе, этого достаточно Если бы не одно но Даже и соринки, которые вот есть Тут лежит, вот тут лежит И тут я одну достал только что Даже если по соринке учитывать Их можно на этом лаке срезать катером, Трезачком убрать Вот этот вот, от каттера остаток И полирнуть, но Мне нужно вот тут вот пролачиться а делать тут переходы на этом лаке, я уже сказал, стрёмно, опасно. Именно из-за этого, и переходы вот тут еще в кармашках, именно из-за этого я вот это вот все сейчас буду ну, ждать, пока высохнет, минут 20. Оставлю, даже вентиляцию выключу. Минут 20, и буду все вот это лакировать еще одним хорошим таким мощным проходом, лишь для того, чтобы, сука, сделать переходы. Вот такие вот приколы. Отсвет шикарный. Так, прошло 15 минут заходим, я попробовал уже но я добавил в лак медленный отвердитель и медленный разбавитель потому что вчера я когда красил ну правда вчера температура была выше на улице то есть еще мало видно что лак живой потому что полутораслойник и слой получается толстым ну короче добавил бы все стандартное было бы хорошо, я бы уже мог наносить поэтому я еще дам 10 минут, ну пусть камера уже работает Обдув идет, он так, конечно, быстрее обветривается Но наносить на такой лак еще Потому что слой буду наносить полный, но уже один Чревато закипанием Тут надо быть в этом плане очень осторожным Лучше подождать, даже час-два подождать Полностью пусть он высохнет Ну, полностью в плане, за это время И тогда наносить Иначе кипит такие прям пузыри Белые, мутные, идут по всей поверхности лака и с этим сделать уже ничего нельзя, будет только перекрас. Опять же, подождать чуть-чуть и проблем не будет. Далее, после того, как я залокируюсь, мне нужен будет переходной растворитель Ultra HS Fade Out Blend. То есть под эти лаки есть свой переходник. Не могу сейчас сказать точным, но в мозгу что-то у меня крутится, если я не прав. Поправьте меня, пожалуйста. Александр, к вам вопрос в составе этого переходника содержится какой-то компонент который заливает нам остаток матовой части и делает его глянцевым. то есть если обычные разбавитель переходные растворители ты его пшикаешь он только сжирает свежий лак со старым в том месте где он есть матовость как была так и остается то я заметил что после этого переходника это я в германии делал матовости не остается то есть фактически ты уходишь на глянец и все, остальное остается глянцем Надо так постепенно, там один проход подождали, испарилось, Еще чуть прошли И потом только проходим, полируем кругом Здесь я буду работать снизу Тут и вдоль крыши Специально оклеена бумагой За бумагой пленка, чуть-чуть с небольшим расстоянием Чтобы мне было место, где распылиться То есть отлакировываю все Поскольку у меня все медленное тут то Времени у меня есть минут 10 Чтобы походить, попшикать Поэтому сначала отлакирую дверь, потом борт, вот так вот, а, и потом спокойно себе расклеюсь и буду ходить пшикаться. На первом слое у меня ушло э, столько же, то есть я наливал это в бачке 500, э, 500, 500, 500, да, 500 миллилитров э, готового продукта. У меня ушло полностью все. Ну, там, знаете как, в резьбе осталось. Сейчас я буду наливать в один слой И в принципе с учетом, что там чуть-чуть рамочки на батоне надо То есть у меня должно хватить Я развел столько же Вот такой слоечек получаем Полутораслойные лаки Которые действительно полутораслойные Их надо именно вшибать Скорость работы от двух слойников отличается Кардинально То есть тут все гораздо медленнее а То что положили То и получим То есть он сам за собой именно этот лак Не растягивается Это ML920 С отвердителем ML900 Разбавителем 42 10% Поэтому он у меня медленно сохнет Расклеиваемся. Торопиться мне некуда. Потому что у меня и так Все предельно долго сохнет. Мне надо на дверях пройти. Вот здесь вот распылиться. Вот здесь надо распылиться. Видно, да, чуть-чуть? Так, вверх пока не расклеиваю, берем переходничок. Он хорошо перемешан. это стоял, его мешал. Факел, отлично. Дают в комплекте два колпачка. Теперь что делаем? Тоненько. Есть, глянец хорош. То есть пройду лучше два раза. Тоненько. Есть, глянец хорош. Иначе потечет. А если потекло, это, это очень плохо. Есть, глянец тоже хорош. Сюда захожу на глянец, обезжирено все аж под карманы. То есть еще до оклеивания обезжирено. Есть глянчик, пока оставляем. То же самое с крыши. Ну, камеру, честно говоря, поставлю. Сейчас расклеюсь, покажу. Что мы тут видим? Да тут ничего нету, в принципе. Но пройтись тоненько надо. То есть проходим прямо по свежему и старому лаку. Вот так вот. Не знаю, как вам там видно. Со свежим лаком ничего не будет. А на старом главное, чтобы там не было никакого мусора, потому что он его туда вклеит. И еще раз тоненько. То есть с этими вещами надо работать очень-очень аккуратно. Реально срывает потек на ура. Вот, тут подсохло. Подсохло, слой был тоненьким. Делаем еще раз. Сейчас я вам блик поймаю, так чтобы было четко видно. Все, хорош. Лучше третий раз пройти, не спеша. Так, тут я толсто наливал, потому что на горизонте... Тут та же тема. Пшик-пшик, и этого достаточно. Ну, тут внутри вообще никто полировать не будет, я думаю, это и так понятно. Но чтобы не было видно перехода, его надо размыть. Пошире, пошире, туда, сюда. Я люблю работать с баллонами именно этим материалом. Потому что заряжать в пистолет, ну, не хочу. Это в идеале лишний пистолет вообще один заряжать, чтобы он был неохота. Все, в принципе, все. Теперь выключаем вентиляцию, уходим отсюда, заходим через час. Ну, наконец-то, доделали линкольна. Долго мы его очень собирали. Три дня, поэтому видосы не выходили. Да и по времени приезжал э, хозяин машины, короче, мы с ним собирали. Э, долговасто, допоздна работали, даже никогда видосы попилить. Что мы имеем? По цвету. Все очень хорошо. Цвет сделал не я. Кто подписан на инстаграм, те видели, сколько я выкрасок сделал, какие первые выкрасы были. Я лючок показывал. Я там писал, что цвет сделал не я, я не смог. Я не потянул, не дотянул, просто опытом. Цвет деланный на сальвенте шпицхикера. Ребята молодцы! Сделали просто к ним претензий никаких под разным освещением, под разными углами. Все четко на стыках, на углах, на поворотах, с тонированным лаком. То есть, получается. 3,5 слоя красного эффекта и тонированный лак. Плюсом я еще положил слой лака ну, для того, чтобы показывал переходы сделать. Хотя можно было бы этого и не делать. Так все четенько. Тут мелкие недочеты уже по недостающим частям на автомобиле. Цвет, ну, цвет, смотрите, мне прям нравится. Прям вот. Мелкая, под прямым солнечными лучами. Мелочь вообще там видна по зернышку по чуть-чуть даже больше чем надо ну, не критично по дверям, вот сейчас дверь вернулась в температуру в которой я ее готовил, примерно то есть пятерки таких градусов и она смотрится более-менее так же вот здесь с вот этим вот мелким как бы рябчиком именно здесь но когда дверь нагревается на солнце вот так она стоит, и ее прямо аж выворачивает и она с на нее смотрит, смотрится жутко становится То есть вообще не то что что делалось так, крыло походили, позвонили то есть мы находимся где-то во всем ремонте в толщине до 1000 то есть 700, там 500, 400 тут где идет у меня окрас тут 250 тут 160, 170 крыша 120 ну и дальше само собой на утолщение тут где краска, лак дополнительный лежит Пока сейчас переход как получился, реально не снимал потому что вообще времени не было все собирали потихоньку Значит, переход. Тут просто ни наждаком, ничем не тер. Переход тянется вот здесь. Особого, знаете, вот тут бы, может быть, и тернуть бы наждачком. Но необходимости нет никакой, потому что его не видно. Его увидеть можно снизу, но не сверху. Не знаю, почему так получается. И здесь тоже тернулся. Тут весь проем какой-то мутный, не знаю чего. У меня даже получилось больше валянца все. То есть линий никаких нет. Ничего. Все одинаково такое Запыленное, шагер какой-то мелкий, сухой Я офигел от того, как клачется завод У завода здесь Потек, блин, вам, наверное, не видать Вот, видно, потек у завода На всем протяжении с двух сторон Одинаково красивый потек Они, походу, снаружи наливают А то, что внутрь попало, слава богу И так сойдет Шильдики я так прикрою, чуть винко, чтобы не весь был виден. Шильдики. Ну, видно, что на ощупь можно почувствовать, что он оклеенный был в окрасе. Здесь все спряталось под резинками. Тут как такого даже герметоса не видно, который я перекладывал. перекладываю. Так, все хорошо, все закрывается. Все, что снимали, поставили на места. Вроде все как стало. Четенько крылышко переднее. Вполне нормуль, стыканулась здесь вообще идеально. Было настолько убого, но сделали прям, знаете, а делали где-то то, что наугад. Потому что померить бампер, пока он не собранный, полноценно невозможно. Сделали, получится хорошо, не получится и, и, слава богу, задний бампер тоже все четко. Но задний бампер я хоть мерял, было видно, что я примерял, по нему накладывал, докладывал. И так далее что мне не понравилось по краске это м -м, в камере реально стало больше ссора не пойму почему, будем сейчас с Сашкой искать потому что делали этот капот на Бэхе и ну, реально <coughs> противно, потому что на капоте Сарин многовасто это не хочется как бы таких неприятностей на Бэхе, когда я лачился, даже не столько было из-за моих ошибок, разве что тех, когда я там его в аризонт положил. Ну, То есть вот это меня раздражает. Что много ссора, приходилось подполировать там, там, там. А эта работа как бы лишняя, она быть не должна. Подытожимся. По времени эта машина в работе заняла... Вот сегодня ровно две недели, как она ко мне приехала. Хотя я рассчитывал вложиться в неделю. В неделю я бы вложился, то да и теоретически, практически, если бы я не потратил три дня на игру с краской ну пока я со с краской у меня проставился грунт то есть оно как бы и не потеря времени в никуда, но тем не менее по материалам я попробую взять сейчас на лето на единичные элементы не 920 лак Олег а может быть 405 потому что он меня чуть-чуть не устраивает по времени сушки то есть мешлойка у него адекватна когда мы делаем борт ну, на отлип, в смысле, не шлойка. Но когда я делаю один элемент какой-то, ну, долговато, хочется что-то побыстрее. Либо же взять к нему быстрее твердос попробовать, либо же просто 405 лак взять. По цене там что-то вроде одинаковое. <coughs> по жидкорю, по шпатлевкам, по грунту, гринтифиллер, вопросов никаких. Сохну замечательно, трутся хорошо. Как бы одно но, ну, лачок сам то есть на борту на этом прокатило когда я, ну, единичные элементы хочется побыстрее это единственное, какое у меня замечание к лаку а во всем остальном полируется изумительно соринки режутся на нем хорошо в потек его пустить ну, Саня пробовал, получилось, но реально там перелить его надо шагер на нем нарисовать можно любой, какой хочешь за счет первого припыльного слоя как-то так Красивая машинка.